Приветствую вас, мои любимые! С вами Елена Дегурова, Содружество Яркожителей и самый точный энерго-вибрационный прогноз на эту неделю для весов. Конечно же, я хочу напомнить, что данный прогноз, несмотря на его точность по вашим же словам, он является общим. А вы всегда можете заказать для себя индивидуальный прогноз на неделю по трем сферам жизни. И я дам подробное описание на три сферы жизни – на каждый день недели. И вы можете заказать индивидуальный гороскоп на месяц, где вы также на каждый день получите детальное описание, рекомендации, предостережения на каждый день недели, на весь месяц по одной сфере жизни. Для того, чтобы посмотреть пример прогноза и заказать при желании, вам необходимо перейти на наш канал в YouTube, нажать на кнопку «Подписаться», и под этим видео вы найдете ссылку на примеры гороскопов. Будьте всегда в курсе всех событий, которые вас ожидают, и реагируйте в соответствии с вибрациями времени, мои родные. А сейчас прогноз на неделю для весов общий. Вот Главной темой недели для весов могут стать партнерские отношения. Притом это в равной степени относится как к деловому партнерству, так и к супружескому союзу. Отношения в семье к концу недели могут осложниться. Это негативно отразится на семейной жизни в целом. Возможен конфликт между партнером и вашими родственниками. Это тем более вероятно, если вы проживаете с родителями на одной площади. Если у вас пока нет своей семьи, то это не лучшее время для знакомства любимого человека с родственниками. Не торопитесь принимать приглашения на юбилей и свадьбу в качестве гостей в принципе. А в деловом партнерстве ситуация чуть-чуть ну, более удачная. Могут состояться неожиданные встречи, знакомства, благодаря которым ваши деловые связи укрепятся. Многие вопросы будут успешно решаться с помощью деловых партнеров. Что касается отношений, то на этой неделе влюбленные весы получат возможность открытого, честного общения с партнером, который я рекомендую настоятельно воспользоваться. В настоящем периоде, правда, гораздо лучше лжи, чем первая не обязательно будет горькой, а вторая сладкой. Возможно, вам пора подумать о статусе отношений или о предупреждении возможных конфликтов с участием третьих лиц. Если любимый человек хочет постоянно видеть вас рядом с собой или на связи, лучше пойти ему навстречу, особенно 8 и 9 марта. Что касается финансов, то весы на этой неделе смогут расширить и укрепить свои деловые связи. Ускоряется информационный и товароденежный обмен, что положительно отражается на торговле и транспортных услугах можно ознакомиться с целью развития деловых партнерских отношений. Ваша сильная сторона сейчас в умении находить взаимопонимание с людьми. Вместе с тем, это проблемное время для тех, кто ведет бизнес на арендуемом помещении. И еще хотела бы добавить, воздержитесь от подписания договора аренды на этой неделе. Ну что, мои родные, вот такова будет эта неделя и нюансы этой недели. И хотелось бы, чтобы она была у вас намного лучше, чем я ее описала. Мы благодарны будем вам за ваше спасибо в виде лайков и репостов. За репосты вам будут благодарны, я уверена, миллионы людей, которые благодаря вам увидят эту информацию и, возможно, сделают правильное действие и примут правильное решение, которое принесет им счастье в жизни, поэтому не скупитесь на лайки, не ленитесь нажимать на репосты, мы же не ленимся для вас создавать эти прогнозы и записывать. А это будет лайк и репост, это ваш маленький скромный энергообмен. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть всегда первыми, кто узнает о выходе нового прогноза, новых ответов на вопросы или прямого эфира. Я желаю вам счастья, мои родные. С вами была Елена Дегурова, Содружество Яркожителей, и, конечно же, обещаете стать еще более счастливыми. Пока-пока!